Всем привет на моем канале! Сегодня сделаю поделку ко дню матери в сад. А Для этого мне понадобится все, что я нашла в лесу. Палки, шишки, может быть пригодится кора, дерево. Здесь у меня мох и вот такой картон. Обычный. Совсем случайно на балконе нашла рамочку. Теперь под рамку мне необходимо подогнать картон. Рамочка вся в гвоздиках здесь. В таких Они мне не нужны, потому что у меня в основе картон, а не картина. У меня есть вот такая краска, какая-то акриловая, ну чисто остатки. То есть я ничего не покупала из того, что у меня дома есть. Я сейчас буду окрашивать фон, делать белый. Жду, пока подсохнет. Сейчас приклею рамочку. Из шишек нужно сделать цветочки, то есть обрезать их нужным образом. И Вот этот хвостик тоже обрезать. Заготовки готовы у меня. Конечно, это оказалось намного сложнее, чем я видела просто фото в интернете, как это все было красиво выглядело. Чтобы это сделать, я у себе уже мозоли натерла. Ну и сейчас буду раскрашивать. Взяла форму для льда и здесь сейчас разведу цвет, который мне нужен. Беру кисточку и раскрашиваю. Вот такие получились цветочки. Обратную сторону рамочки я хочу тоже укрепить и, наверное, сделаю еще один слой картона. С учетом того, что я планирую букет, мне необходимо сделать такие э, веточки. То, что я сделала композицию сухих веточек, у меня начало все ломаться. Короче, это моя ошибка, поэтому учитесь на моих ошибках. Берите веточки, которые более-менее сырые, потому что эти сухие тут и ломаются, они, кора облазит. Поэтому я уже ветки выбирала более такие толстые. Осталось цветочки. Готово. Добавлю немного коры и мха. Теперь это нужно все убрать. Вот такая получилась у меня картина. Покажу поближе. Всех поздравляю с наступающим Днем Матери. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.